Друзья, всем привет! Мы находимся на завершенном объекте. У нас... Я сегодня не один с своим товарищем Виктором. Виктор... Всем привет. Виктор это у нас один из собственников магазина Пол Тюмени. Вот. У нас на данном объекте поврежденная плашка кварц-винила. Вот. Виктор увидел видео у нас на канале, в котором я показывал, как меняю плашки кварц-винила с помощью клеевого состава и он сказал, что есть еще один способ, которому, более, легкий. Да, более легкий, которым он хочет с вами тоже поделиться. Давайте его послушаем. Теперь. значит Каким образом мы будем сейчас поступать? Мы возьмем эту плашку точно так же как Максим разрежем, но единственное мы ее будем резать крест-накрест полностью до конца, для чего для того, чтобы нам гораздо проще потом просто по кусочкам достать, чтобы не повредить тот замок, который сейчас находится на остальных плашках, да? Соответственно, мы легко просто достаем, он у нас остается живой. Далее мы берем новую плашку, у нас есть на запас как раз осталось у клиента, нагреваем ее феном. В данном случае мы будем использовать строительный, но я думаю, бытовым в принципе плашку тоже легко разогреть, если только просто дольше это делать. И она будет более эластичная. Мы попробуем ставить в те замки, которые у нас остаются. То есть идем таким легким способом. Не используем никаких плюев. Плитка здесь не зафиксирована дополнительно на клей. Поэтому я думаю, что все легко и просто у нас должно получиться. Единственный момент. Здесь нужно будет срезать. Но мы будем срезать здесь аккуратно, закруглять замки. То есть аккуратно закруглим, чтобы она проще заходила. На данном производителе идет имитация замкового соединения по типу 5G, как идет клик-система, называется 5G у ламината есть такие пластиковые ставки, что позволит нам просто защелкнуть эту плашку замок в замок, то есть нам не нужно разбирать до поврежденной плашки весь пол. Вот такая ситуация, поэтому поехали, да, погнали. Вот в данный момент мы порезаем, получается плашку. У нас, конечно, канцелярский нож, да, не наверное, строительный, строительный Но чем, чем богаты да, подручными инструментами, тем попробуем обойтись. Мы вытащили плашку. Что мы сейчас делаем? Мы обязательно убираем всю быль. Потому что пока отрезаем плашку, у нас может попасть какой-то остатки, какие-то кусочки. Обязательно все это мы вычищаем, чтобы не было никаких соринок. Можно проплесосить. Точно так же дополнительно закругляем замки, которые у нас есть. Особенно немаловажно это у нас будет для вот этих вот замков. То есть мы здесь сделаем небольшой срез. Для чего мы делаем срез? Для того, что у нас гораздо проще зашла эта плашка. То есть у нас основная часть плашки будет легко держаться. Делаем мы это аккуратно в стороне, так, чтобы у нас опять же мусор не попал. И аккуратно закругляем здесь замок. Эти части, которые будут мешать нам, потому что замки уже есть, здесь вот таким вот образом я закруглил То есть? так что у нас уголок есть вот. с этой стороны плашка вот она целая аккуратная. здесь точно такая ситуация просто убираем края с внутренней стороны, всё, с внутренней стороны конечно наружную часть мы уже оставляем чтобы у нас декоративно, главное не повредить чтобы все было красиво далее берем стритный фен Итак, немножко пришлось потрудиться, да, изначально у нас был не тот нож, здесь лучше использовать профессиональный, есть такой, так называемый дельфин, но, к сожалению, под рукой не оказалось, мы думали, мы обойдемся сегодня легким путем, канцелярским это все сделаем, но, в принципе, вытащили плашку, не повредили замки, тех, которые остались у нас по краям, вычистили, опять же, основания, убрали всю пыль, Разогрели плашку и ну, с небольшим трудом одному, конечно, в бытовых условиях не справиться, если вы какой-нибудь просто даже не любитель, а обычный, не знаю, домосед, ну не строитель, будем говорить, это довольно-таки сложно. Вдвоем вот мы с Максимом в итоге вставили. Все хорошо, все на самом деле легко можно исправить. Есть тому пример, это мы делали первый раз, но ну, по крайней мере, я точно, думаю, максимально. Ну, я тоже. тоже первый раз таким путем плашку заменил. Вот, поэтому, пришлось единственное, прогревать замок, чтобы он защелкнулся и не было щели. Ну, то есть, есть некоторые нюансы. Хорошо, что мы подрезали, закруглили замки, это немало тоже нам повезло, ну, помогло, mm. повезло, помогло, в этом плане. Замок раз, опять же, как 5G, как клик-система защелкнулся, в той части точно так же. Поэтому мы ну, легко... ну, ну, в, в своей чистой одежде, так сказать, без пыли, без грязи. <с> <с> <с> да, делались этим. Поэтому легко можно заменить, никаких мифов по этому поводу нет, не нужно разбирать, все это делается. Даже если бы эта плашка сейчас на данный момент находилась еще на клею, допустим, фиксации, легко бы мы заменили, и легко бы мы, я думаю, приклеили бы, зафиксировали, не пускай это даже замок, новую плашку поэтому пробуйте экспериментируйте легко все все, все получится все получится да, да все просто успехи. просто у нас до этого здесь мастера сказали что это нереально сделать да есть такие. вот Но ну, мы решили это все-таки переделать вот все реально все реально да виктору спасибо за и максимум тоже да за новое видео за такое за новый вариант значит укладки вот Демонтажа и монтажа демонтажа, поврежденной и монтажа, плашки. плашки да. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Всем удачи. Все, всем пока. пока. Давай, иди, иди ко мне. <смех> Что-то попало. Тут очень много моментов, на самом деле. Вот так? Да. <смех> <смех> <смех> Давай вот так вот как-то. Ты снимаешь уже? Давно уже. Видно